Сегодня у нас проходила учеба, я была в показательной операции, ассистировала хирургу. После операции мы разбирали наши ошибки, и благодаря нашему замечательному вектору я многое для себя отметила, свои ошибки, и за это я очень-очень сильно благодарна. Сначала клиники на Тавиль Плюс, что организовали нам такую э, учебу, и потом спасибо лекторам за то, что они приехали с Москвы и дали нам знания. Огромное спасибо!